Дочь моя, ты не должна тут находиться. Но, отец, почему же? Твое предназначение дарит добро и свет людям. И я хочу забрать тебя к себе в место, где ты будешь со всеми просвещенными существами. Тебе слишком опасно здесь находиться. Отец, они интересовались о том, кто такой SCP-001. Я знаю. Они у меня тоже спрашивали о моем брате. Нужно ли мне им что-то ответить? Нет. Им совсем не обязательно знать про него. Это совсем не их дело, а мое светоносным. Он сам решил это сотворить. Это не нужно пока что им знать. Прежде всего, тебе нужно запомнить, что тебя могут использовать эти люди. И я вижу, что может поменяться с течением времени и обстоятельств. Отец, они меня спасли. Почему ты сделал такое со мной? Почему я не могу носить одежду, как и все остальные? Почему не могу почувствовать людских утех? Ты благородное создание, чистое, теперь. Но тобой все человеческие существа хотят овладеть и опорочить. Я тебя специально и обезопасил от этого, чтобы тебя полюбили не за твое тело, а за твою сущность. Только самые достойные, которые не смотрят на оболочку, могут получить твое снисхождение к их душам. А ты никогда не думал, что это мне только вредит? У меня к тебе еще столько вопросов. Помоги. Я могу тебе ответить на все вопросы, если ты пойдешь со мной. Я наделю тебя своей защитой, ибо тут скоро будет Великая Перестройка. Какая Перестройка? Все очень поменяется. Я не могу остановить то, что грядет. Грядет великая перестройка. Мой вероломный брат светоносный принесет боль в этот мир. Все, что я так долго делал и создавал, он сожжет своим пламенем. Что это значит? Я не понимаю. Почему в этот прекрасный мир должна быть принесена какая-то боль? Почему? Потому что он так хочет потому что он думает, что он не ровня. Я создатель, он разрушитель. Все взаимосвязано, и все так и будет. Я не буду ему мешать, ибо везде должен быть баланс. Отец, я хочу спасти одного человека. Это возможно? Зачем тебе это нужно, дочь? Я могу создать для тебя все, что угодно. Нет, подожди, ты должен спасти их всех. Мы должны провести чумого доктора Крептилия, это его просьба. Ты уверен? Как мы можем его доставить незамеченным под камерами и охраной? Никак. Нужно выключить камеры или выпустить какой-нибудь объект для того, чтобы он нарушил условия содержания. И под этот шумок мы сможем подвести чумного для того, чтобы он сделал свое дело. А что он хочет-то? Я не знаю. Оживить рептилию, возможно. Самое интересное для меня, что ее тело полностью восстановилось. Но почему-то он все равно не подает никаких признаков жизни. Он не дышит, не двигается и не проявляет никакую активность. Окей, ладно, а мы выживем хотя бы? Ты же знаешь, что нам обещал Создатель. Мы будем жить, и мы будем наделены несоизмеримой силой. Ладно, давай сделаем это. SCP-173, what is it? Uh, it's a Euclid class, sir. It's highly aggressive, and it attacks by snapping at the base of the neck. However, it is unable to move while in direct eyesight. Send in the class D's. are to approach SCP-173 for testing. All Class-D personnel are to maintain direct eye contact. It's just a sca... <laughs> Facility. All remaining survivors are advised to stay in the evacuation shelter or any other safe area until the unit has secured the facility. We'll start escoring personnel out when we escape their Do not attempt to reach the exits. Either find a safe area or go into one of the many evacuation shelters inside the facility. An announcement to all personnel. The lift to gate B has been locked down to ensure the safety of the upper areas of the facility. Please remember to stay inside the evacuation shelters until the facility has been secured.